День 31. Я готов к сражению с мегалодоном. Сразу не будем тянуть кота за яйца. Просто берем и плывем Очень сильно улучшил плут. Плут. Ну, по идее, мне куда-то вот туда надо. А где мой Вася? Вася, Вася, вот он, мой Вася. Так, а полная? Порции 5 воды, елки, моталки, еды нет. Что ж, Вася... Нелегко нам будет, но когда, когда это нам было легко, газуй не сильно, потому что я нихера не вижу, разбьюсь, убьюсь. Так, Вася, нет, не так. Как мы с тобой договарив... договаривались? Вася, почувствуй этот ветер. Ха. Вася, ты чё? Нет, не не не не не не не вышло же обновление. Можно теперь, кстати, по сети играть, но неужели они починили этот бах? Нет. Вася, давай. Вася, ты чё меня подводишь? Нет. Они этот бах, походу, починили твою мать. Ну, он как бы починили, но как бы не починили. Оно теперь видите, как работает. Ладно, Вася. Ты идешь, наверное, на пень. Нет! Дурак! Зачем О, ты бровь. это сделал? Я тебя теперь утоплю. Все, иди топись нахер. Вот серьезно, как можно было Васю зарезать? Ты чё, вообще на голову больной? Взять своего лучшего друга зарезать. Вася, абсолютно не в курсах, куда мне и как плыть. Где этот сраный мегалодон? Вот у меня есть карта, я не могу вам показать, но. Она у меня есть. Великий Вася наш не работает. Пускай он сидит тогда на пенсии. Попробую старый дедовский метод. На тварь. Оно-то оно работает, но оно не хватается, нифига. Эта штука, знаешь, что это штука? Это штука Тауря. Таурия какая-то рыба там. Это значит, что мы э, на середине. Значит, тот остров, за ним получается. Получается, за ним. Получается мегалодон. Если я правильно все понял. Неправильно! Оно просто не хватается. Вот лянь, что творится. Бляха, твою мать, они это починили Очень сомневаюсь, что они смотрели мои ролики Кажись, не только я пользуюсь таким багом Ну ладно, ты, ты сам видишь, что происходит Я берусь, хватаюсь, делаю вот так, как всегда по старинке Оно не работает Вот что с ящиком случается, оно не работает А вот это же работает, вот, типа, оп-оп нет, нет, это работает! Это работает! Я понял! Я понял, это работает! Понял! Оп, ящик в карман! И вылезь, пожалуйста! Вылезь, пожалуйста, залез О, о! Я почти сам перевернул А ну-ка! Бум! Ящик прошел сквозь плот. Афгаен! Оп-оп-оп! Ай! Что происходит? Так. Успокойся, плод. Нет, плод, успокойся, я сказал. <смех> вот так, ну, я тогда плыву на этот остров, раз такие дела очень нехорошие случились. Выйду в меню и гляну на картографе. Там в менюшке есть такое название «Картограф». В него заходишь, и там показывается карта. Не знаю, почему нельзя было добавить карту в игру типа когда ее находишь и у тебя получается карта короче я понял мне надо не туда а совсем аж куда-то аж через этот остров туда в эту игру добавили, добавили возможность играть по сети ха ха, -ха по сети Вы понимаете о чем я вы наверняка понимаете, о чем я. Так, это у нас что? Это у нас луска сраная великая. Так, карта. Так, где два острова? Где два острова? Два острова. Бляха, тут их непонятно. Мы идем на Мегалодона. Нам вот куда-то туда. Все, я короче в карту смотрелся. И мы идем четко, идеально мы просто идем. Я посмотрел, тут, короче, должно 2, ой, три острова быть, а там должно два острова. И между этими идет дальше Мегалодон. Фух, наконец-то. По-моему, я его вижу. Вон. Э, где он? Я... Вон. Что-то там белое, непонятное. Походу то оно. Это он. Это он. Это он, это он, это он, это хорошо, я волнуюсь, твою мать, хоть бы не проиграть, хоть бы не проиграть, хоть бы, хоть бы. Менты есть, жрачка есть, это есть, воды напился, но вроде я готовый, морально нет, но физически вроде да. Ну давай, давай, я вижу тебя, я вижу ты грызешь этого кита сраного. Эй ты, мегалодон. Спасибо, я умею читать. Я вызываю тебя на бой. На тебе. Скат, боза отошла от меня. Я не знаю, что от него ожидать. Давай, давай. Я промазал или что? На тебе, понятно. Хорошо, что он не может кидать. Я отплыл, нет, я дурак. Я отплыл слишком далеко. Твою мать. Так, давай в этого кита врежемся. Чтобы мы не плыли никуда. Оп. Все. Погнали. Так, я немножко обгорел, но уже, в принципе, вечер. Нужно охладиться, я в курсе. Но я в воду не полезу, там мегалодон плавает. Ты чё, не видишь? Иди сюда. Да... Он задолбал так делать, если б я еще не просрал все мои пульки. Так, ну не расслабляемся, не расслабляемся. Это только начало. пта! Кнопка залагала! Так, все, погнали, погнали, я готов. Я... Нужно охладиться, ну.. Эй, что с тобой? Алло! Тебя вштырило? Алло! Ч с тобой? Так, копье возьму. Алло, мегалодон... Чё с тобой? Штырила? У меня тоже бывает... Ш... Бля, ля, ля, ля, ля, ля, ля. Так, здрасте, приехали... Мегалодон, ты будешь сражаться или как? Я к тебе прип... Куда ты уплыл, эй?! Чё он там флексит? На. Добить! Убить! ДОБЫТЬ! А, да? А? А, я выиграл, а, а, я победитель. История, вот она, трофей. А, он у меня есть? А, трофей, ну пускай валяются. Включай паруса, разворачивай катера, поехали домой. Было бы очень неплохо найти свой дом, но я не знаю, где он. Собственно, я очень доволен тем, что я победил этого сраного мегалодона. Почему, кстати, такие звезды? Очень HD. Ну, ладно, не суть. Я вообще читал, что он там прыгает. Он, бляха, опасный. Может тебя в, в жопу такую затащить. И все, и подохнешь ты. Но, нет, что-то он вообще даже не прыгал, не рыпался. Слабенький вообще, если честно. Дуй, быстрее. Вот жалко, что они пофиксили этот бах. Это вообще очень жалко. Я смотрю новое. Обновление выходит Качается, я думаю Ну ладно, ок Я думаю, ну может Может Добавят кооператив По сетке Можно будет гулять Да, добавили Ну и бах, тоже исправили Гады Серьезно, я на этом острове был?